Здравствуй, о, здравствуй, уважаемый э, зритель, это канал Технолога И мы продолжаем проходить э, модификацию на Сталкерзов Припяти Под названием Плохая компания Масон Плохая компания 2 Масон э, По заданию нам надо преодолеть какую-то кучу местности И, собственно, отложить э, эту, как у. Его... Отложить какую-то там, собственно... Как она называется-то? Господи, короче, отложить что-то нам надо, оставить... Вот, видишь, долги отнести посылку на точку. Рядом с элеватором остановка. Туда-то и нужно отнести посылку. Вот, собственно, посылку мы и отла отлаживаем. Отлаживаем. Сейчас нам, скорее всего, дадут по жопе опять в очередной раз. Ага. Здесь? Ага. Контейнер. Потерян предмет. Долги отчитаться с Сидоровичу. А посылка на месте. Пишем мы масону... А, ой, Сидоровичу. А теперь... А, встрети. А что, блядь, там что-то встретить надо. А, встретиться с поверенным, окей, сейчас пойдем встретимся, не обращай внимания, почему я смотрю одним глазом в экран, это просто особенности данной модификации, она настроена на то, чтобы смотреть на нее одним глазом, вот потому что так вот, собственно, удобнее, ну привет, ну, привет здорово. Привет, ага, один, а, слежки не было, да не, не было ничего, не было никакой слежки, что придумал, ты что, серьезно, я же матерый сталкер, я уже знаю, как от слежки уходить, а взрывчатка с детонатором, окей, спасибо. А, отписаться Сидорычу, ага, Сидорыч, взрывчатка у меня, что дальше, сейчас походу пойдем кому-нибудь жопу подрывать. А, по этим координатам а, заложи взрывчатку, заложить взрывчатку, понял, я тебя понял, а куда идти? А, куда? А, в... на мосту. На взрывчатку закладывать на мосту придется, я тебя понял, я тебя понял, я ничего не понял, зачем мне на мосту закладывать взрывчатку? О, сейчас все будет. Сейчас тут по-любому будут вояки Хуяки вот эти Вот все парни а, Пока никого Да чё ты сопишь-то, как собак сутулает? Ты чё придумал? Ага Ну вот Где-то здесь, да? Ага, отписал взрывчатка с детонатором Взрывчатку установил Говорим мы Сидорову Ага, а чё он мне ответит? А, моего связного прижали бандиты, спеши к нему на помощь. Ах ты сука. Чё, так быстро что ли? Я только добежать успел. Ладно, у меня патроны есть, а мы им напихаем там по обе стороны, так сказать. Ну, а, в принципе, мы можем уже спокойно проходить через этот туннель. А, сейчас включим фан... Да, перепрыгни. Давай, ты спокойно пойдешь. Сейчас мы тут немножко восстановим здоровьеца, Ага. Все нормально, все нормально, все у нас хорошо. В смысле, чё 7 секунд? Ты, ты упы, упы, упыролся. А, не, все нормально. А, это. Тихонечко. Хе-хе-хе. Давай без вот этого. Поговорить со связным. А, связной живой остался. Хе-хе, <смех> прикольно. <смех> Я даже не понял, как получилось, но он, собственно, выжил. <смех> ну, выжил и выжил. <смех> Че бухтеть-то, еб ты мать? Спасибо, друг. Обращайся. Да, без проблем. Так, отписаться Сидору, связной в порядке. Ага, мы отписались. Так, двигай на мост, да, скоро должен прийти клиент, сундук проверить. Когда он подойдет к ящику, взрывай. Если заметит, подвох кончает. Так, без проблем, без проблемов. Э, он меня не заметит, он меня не заметит. Э, так, давай перезарядимся, что ли. Чего Че уж нам время-то терять? О, фу, как сенлио это еп ты мать. Оп, ага, окей. Да, все, я почти пришел. чё придумал то Если я вдруг начну молчать, э, значит, я просто маленечко под залип. Ой. чё? Подвох ты? Ты подвох заметил? Собак, сутула, я хуел, что ли, мразь? Ага, давай заберем все, что у тебя есть. Батон у тебя есть там еще. Что там? Хорошо, проверь ящик идуй ко мне. А что в ящике может быть? Этот ящик-то проверить. Ага, а в смысле? А какой ящик я должен проверить? Я сюда взрывчатку закладывал. О. Ладно, перезагрузимся. Что уж тут? Быстро, главное, заряжается, все сохраняется. Так, проверить ящик. Ну, ящик не проверяется. алё, упырь. О, ёперный конди бобер. Давай. Ящик не проверяется. Ящик в, э, в плохом кондишьоне. Ой, бля. Короче, я загрузился с места встречи и пошел, собственно, наблюдать. Видишь, даже пистолет калашникова укороченный, не перезаряжен. Ой. Это я буду монтировать в таком состоянии миллиард лет. Господи, боже мой, можно было спокойно просто все сделать и не заниматься хуйней. Да че ты вопишь-то, сопишь, как будто, я не знаю, как будто тебе километр бежать заставили. А Наблюдать. Да, под... да подожди ты, собака, ебать. А ладно Может он меня пока не спалит Я попытаюсь Отползти, видишь У меня пока нету Так, активировать Детонатор, так, инвентарь Инвентарь, ага Есть у меня детонатор, а у меня нет детонатора Не пизды Ага Использовать, так, заметки Не, это хуйня Кордон, дико... Нет, хуйня. Навыки, подсказки, тоже хуйня. Так, а как мне его интиви... а, а, антивировать? Использовать, так. А бандит, плохая компания. У меня нет детонатора, ты что придумал-то, ёбаный врод? Он там что-то поковырялся, я надеюсь, что... Ага, об, отписаться Сидоровичу, а цель устранена Так, что у него, у него все то же самое изменилось Так, проверь ящик Ты серьезно, собака ебаная, все равно ящик не активируется Ладно, загрузимся еще. раз, ёбанный Загрузить игру ведёт к потере всех сохраненных данных, ну чё уж так, давай, аккуратненько, ага. Так, подожди, подожди. Прежде чем заниматься всем, всей этой хуйней, Тайники, это хуйня, локации тоже хуйня. Короче, я не знаю, где мне достать а, детонатор. Но... Ситуация следующая. А, во, подожди. Исп... О, он ебнул. А раньше вроде в, это... в инвентаре этого не было. Ну ладно. Ляп. Ага. А, проверить ящик. Но ну, я надеюсь, что сейчас-то он заработает. Ага. Нахуй там. Проверить ящик. Но я вижу какую-то стрелочку в непонятном неправ... направлении. Возможно, ящик, собственно, находится по этой стрелочке. Херово а, знает, знаешь ли. А ящик, который на остановке что ли был? Серьезно? Еще у нас здесь? А, так, пять тысяч долларов вернуться к Сидорычу? Ни хера себе Сидор, ну то у тебя неплохие тут долги, знаешь ли, насобирались. А когда я успел потерять 80 или 60 или 70 процентов своего здоровья, я не знаю. В какой Короче, в какой-то момент времени меня оставили без света, я даже не понял. В какой? Э, так вот случилось, уж понимаешь ли. Так, никаких консолей, мы не используем никакие сторонние команды. О, Так, идем к Сидору, там сейчас э, 5000 баксов Он нам скажет, ну понимаешь ли, доллар э, к рублю, он там 67 копеек Так что приблизительно то, что ты нам принес, это то, что он и ты нам был должен Поэтому слишком а мало денег ты нам принес Поэтому давай еще выполнишь для меня пару заданий А потом посмотрим, как у тебя башка после амнезии прояснится Вот как-то так, вот собственно, он, он нам сейчас и расскажет а, «Сидорыч, собираешь вглубь...» «А, нет, это хуйня». «А, так, а, вот твои деньги». А, «Я думал, не придешь. «Вижу, другим сталкером стал». А, «Мы в расчёте». «Ну, ладно, спасибо. Спасибо большое». «Так, этого я и хотел. Единственное, что я не понял, зачем было закладывать а, бомбу». «Ведь я мог и так его застрелить». «То-то и понятно, что ты ни черта в бизнесе не смыслишь. Если у меня, значит, конкуренты...» которые начинают борзеть клиентов моих переманивать, так вот, если их не припугнуть, они и дальше будут а, мою прибыль себе забирать. Но и припугнуть надо по-особенному, чтобы до них а, сразу дошло, с кем имеют дело. и Да и клиенты должны понимать, что контракты на то и существуют, чтобы их соблюдать. Иначе же понимать, а, ми не миновать последствий. Доходчиво объяснил. Ну, я тебя понял, говорим мы Сидору. Так, что там с работой? О, мой связной пропал, шел бродяга по тайной тропинке с агропрома, постоянно был на связи. А на подходах к кордону вдруг притих, и после от него пошел тревожный маяк. Подозреваю, что его перехватили конкуренты, на него мне наплевать, но груз, который он нес... Груз, блядь. Очень, ва очень важен для меня Плачу хорош хорошие деньги Оно того стоит Давай последние координаты связного Собирай а, Не, это все было Хорошо но... А, подожди, а хуй ты помираешь-то в уебище Выпей водки Въеби бинта А, бинта Бессмысленно использовать, ладно Во, вот так Полегче стало, ну вроде полегче стало. А, заложник прибыть на место. Я тебя понял. Давай выдвигаемся, собственно, по направлению. А, собственно, подходим мы к месту расположения. Так, а, заложник исследовать место. Окей, окей. Так, я уже вижу какую-то хуйню. Ага, плохая компания. А, ага. Они явно поджидали меня, засаду устроили, когда я уже был на подступах к кордону, мужики эти гопота еще та, обшманали кое-как рюкзак мой. А, скорее всего забрали, а про КПК забыли, кажется они знают кто я, потому ясно а от чего оставили в живых, выкуп хотят получить. Сейчас на привале, меня оставили в покое, поэтому конспектирую, обсуждают маршрут пути, хотят обогнуть фонящий холм и выйти на дорогу, похоже, что им на свалку, идем на свалку, ох и влип я, О, да, это бесспорно, надеюсь, торгаш уже высвал за мной подмогу, ага, так, нужно поговорить, касается нашего дела, поговорить с волком, а, подожди, Поговорить с волком по поводу чего? А, по нашему делу. Нет, хуйня. на это не то. Все. Мне полегчало. Мы, собственно, выдвигаемся за похитителями, которых нам нужно догнать. Я только не понимаю, в чем проблема. Почему меня так начала тормозить игрулина. И еще я наблюдаю за тем, что у меня очень плохо все с... с этим, как он называется. Короче, с... С пищей, что ли? Не с пищей. Так, это кто? Это свои? Да, нормально. Побарыжить с кем-то я здесь могу, интересно. Надо проверить. База свободы, не свободы. База чья, Ничья. Так, ой, не чья. Так, ой, не-не-не. Спрячь свою лупару. Так, ну чё, ты кто? Какой-то... О, понял. Последнее сохранение, я понял, мне нельзя было туда заходить, со мной никто не общается, потому что моей репутации недостаточно, понимаешь ли, для того, чтобы с ними общаться, потому что по прошествии всех вот этих вот дел, которые я там понатворил якобы, ну, по крайней мере, они так считают, мы-то никого, естественно, не убивали, никого не трогали, мы вообще молодцы, с какой стороны не посмотри. А вот, но они считают иначе, по крайней мере, на данный момент. А сухой пишет, что, скорее всего, его повели на свалку кружным путем через кордон. Если поспешить, можно их нагнать у дальнего блокпоста. Ну, мы, собственно, этим и занимаемся, по крайней мере, пытаемся их нагнать. Аномалий пока никаких я не Чё, кого? Чё, пипикало? Пипик-пипик. Это что было? Что случилось? Это кто? А, так, Никита Босяк, помоги, дай птичку, да, держи. А что случилось-то? Да, блин, шел себе спокойно на ферму, двигал, а навстречу типы идут. Ну, я с дороги отошел, мол, пропускаю. Они, падлы, все равно стрелять начали. Ранили, но продолжал отстреливаться. И отстали. В какую сторону шли-то хоть? Держи курс на дальний блокпост. Ладно, посижу тут, передохну. Ага, а, ну ладно, тут как бы сейчас с вот это вот все читать, перечитывать, я думаю, что не особо имеет какой-то смысл. Большой, небольшой, не знаю. <клевит> По-хорошему, конечно, было бы заночевать, что у нас уже 10 вечера. Ну вот. Сохранимся на всякий случай. Всяко может произойти, знаете ли. О, пятно радиации. Так, так, так. Слышь, пятноры. Я тебя сейчас потасю. Где ты, упырь? Так, сюда куда-то передвигаемся Ага, да-да-да, в очко себе постреляй Ну-ка, тихонечко Сколько у вас? Пятеро Пятеро-пятеро Так, на одного сейчас встанет Э, слышь? Оружие заклинило Все нормально, все нормально Мы пока в работе Пока работаем Так, стало на одного поменьше Наконец-то, есть Где этот лупатый нянь? Так, тихонечко. Я тебе сейчас дам. пуш. В смысле? Убил? Так, убил не того, ладно, неважно. Так, так, так, тихонечко. Сейчас передвигаемся. Где-то здесь он лежит. Хуеришь, слышишь? Кореша нашел. Так, еще двое. Но патроны, патроны неплохо. Ага, так, так, так. У меня два патрона. То есть там главарь. Ладно, на главаря надо выходить, естественно, с нормальной пушкой. И немножко подхилявшись. Было бы чем. Ага. Так. Жрем все, что есть. Сохраняемся тогда. Прежде чем заруливать. А, подожди, их же можно облутать. Хе-хе. Их можно облутать, собрать патроны. А подождите-ка. У этого. О, вот у него лупара поздоровее будет, чем моя. Забирай себе, мне не надо. Так, где этот? Ага, вот эту всю интересную вещь, пожалуй, надо будет сбросить потом. Ага, так, броня вся пошла по известному месту. Так, грустненько. Так, вас тут двое. У вас тут двое. А, ну ладно, видимо, все-таки надо переходить на следующую локацию. Чё тут? Моток какой-то хрени И текстолит Это, я так понимаю, какие-то Вещи для крафта или чего-то подобного Не знаю угу, Тут ничего нет Спасти заложника Моя задача заключается в том, чтобы вернуть груз А не связного Однако я не могу позволить там Убить стулкера Или могу? Да не, не будем Ага, волыну убрал А так... А, сейчас, чуть тебе надо, фраер. Ты сам знаешь. Мое, я честно, это лоха разул. Вали-ка ты отсюда. Жаль, что договориться не смог. Блять. Я больше так не хочу. Хорошо, хоть сохранился недавно. Прям рядышком. Да Юнона, ну аккуратней будь, пожалуйста. Собака моя. Хе -хе. Так, ну с этим. В смысле, я... я, типа, сохранился до того, как их облутал? Серьезно? Ай, блин. Ладно, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас разберемся Так, это забираем Ну, будет калаш у нас скоро Так, сохраняемся теперь еще раз Потому что что? Потому что так будет правильно А почему? Почему так? А, во Да э э э э э э заряди, заряди, заряди, мужик Ты че, ладно? не придуривайся Заряди патрончиками, все правильно Вот, сохраняемся так, высовываемся. Оп. Ага, валыну убрал там вот. Ага. Спасибо, Хе -хе. Да не за меня. что. лок. Вот стоит. это я хитро поступил, да? Прям молодец. Так, выручил меня. Спасибо. Это Сидор обо мне позаботился. Скорее о грузе, который ты нес. А, ты так всегда, да. Держи груз. Моя работа на этом окончена. А, так, вернуться к Сидоровичу. Флешку получили. Кстати... Ой, КПК, это было умно Не первый раз такой передряг Я что, вернул? Спасибо а, Ну, бывай, сталкер, да еще увидимся Давай, что, и что? Что? Ага, погодите В смысле? Да дай пройти -то. Там же лут лежит у этого удурня Понятно все с тобой Ладно, понеслись к Сидоровичу Старому мр мразотнику морозматику, старому Старый извращенец сейчас. Уникальная точка перемещения. Неплохо, неплохо. Продолжаем, собственно, передвигаться. В этот раз мы удачно так обогнули, я надеюсь, пятно радиации. Сейчас быстренько я добегу до Сидорыча и тебе вернусь, естественно. Вот это вот э, в сталкерских модах, это небольшая, конечно, э, закавыка. Но... Не нравится, мне что приходится бегать очень много. Очень... Да в смысле, опять в радиацию залез? Японский ты свинтус. Так, на меня попытались напасть собаки тут рядышком, но я категорически отказываюсь с ними иметь дело, хоть какое бы то ни было, поэтому. Ну, мы уже рядышком, мы уже рядышком возле деревни. Все нормально, сейчас разберемся В смысле? Ну, по крайней мере, я под надежной защитой этого мужика. Феди свирепого, Федя свирепый нас защитит. Федос, давай. Не подкачай А так, волк Ага, подожди, что у нас по заданиям? А, список заданий, откройся, пожалуйста А серый кардинал Поговорит с волком Ну хорошо, хорошо, ладно Оружие опустим уже. Та заколебал, пошли сначала у Сидора бабла Возьмем немножко, потому что как бы долг, долг списан, поэтому Уже должен нам выдавать бабло Снарягу, вот это, артефакты Бабло, снарягу, че упырь, чё стоишь Тут еще, ну да еще увидимся А пошел в жопу так, груз. Купить хочешь? Продать? Давай обсудим это. А, так, груз, флешка. Угу. Она самая. Молодец, я доволен. А что там с моим связным? Жив-здоров, попал в плен бандитам. Вот оно что. Хорошо, вот твои деньги. Хорошо, еще увидимся. Спасли заложника. И мы молодцы. Ой, а тут нет кодовый замок. Я что, арендовать может у тебя что могу? Ну ладно, если и могу, то это хорошо. А если нет, то и не надо. Так, есть у нас здесь техник? Не техник, может кто-нибудь еще, кто-нибудь полезный? Ладно, ну пока что, Волк, есть новости по нашему делу. И Я попытался выяснить через своих людей, говорит Волк, что творится на ферме. Но не удалось, Валерьян закрылся в штабе и никого не пускает, лишь самых приближенных. Он принимает, и что там творится сейчас, выяснить невозможно. Здесь дорога для нас закрыта, нужно искать иной путь, поэтому спрашиваю всерьез. Во время событий на элеваторе было что-нибудь, что привлекло твое внимание? А, любая мелочь. М -м, трудно сказать, но... Э -э, я понимаю, помню выстрелы, я узнал их. Произвела винтовка Ил-86, больше ничего не скажу. А там ведь был бандит этот, Кастет, он ведь наверняка не в штабе Виль Валерьяна прячется, а значит он может стать для нас приоритетной целью. Ну, я хер его Ну это естественно выбор, нам надо сейчас либо за Кастетом, либо за Ил-86 идти. Не знаю, давай по ней. Ил-86, эти винтовки были списаны с производства почти сразу после выпуска. Лишь небольшая часть первой и единственной партии через черный рынок добралась до зоны, считая оружие раритет. Но я не припомню, хоть кого-нибудь с таким автоматом выходит, наш крот недавно его приобрел по спецзаказу. Тут как раз бродячий торговец появился, стоит у него спросить об этом стволе. «Можешь его встретить на перевалочном пункте». Еще увидимся. Так, ошибки. Какого грифа? Раслапи. Лицо, короче. Угу. Так, это поиск артефактов. Это перевалочный пункт. Серьезно? Ну, ладно, ладно. А тут морнуть нигде нельзя, а тут ночь на дворе. Я не хочу уже бегать тут носиться. Че спим? Да я... вот. Понятно, все с тобой. А вы не можете спать, высокий уровень. Ага убо так а где медик тут у вас медик педик так ты ты можешь людей лечить или ты только как его там зовут я забыл а миклуха а... ладно переустанавливай мне по а за три сотки все да, без проблем а я уже все дистанционно переустановил прогресс еще увидимся так ваш личный кпк Добавлена подсказка 22 соединение установлено Доступ в сеть разрешен. Прекрасно, прекрасно. Так, ага. А что, поторговать можно с тобой? Есть что полезное? Что это такое? Что это? Инструкция по... Ага, абсолютно бесполезная. На данный момент а, вещь для меня. Это что? А, флешка с вирусом. Флешка содержит в себе необходимый софт, чтобы вломать пароль на любом электронном устройстве при подключении автоматически за качество вируса, Там Понятно, ну, короче, ладно. Это пока все... Не абсолютно не необходимо. А спать не могу, значит, надо идти за этим, как дерьмо это называется. Где ж тут медик-то может быть? Где медик? Медик, медик, товарищ медик, где вы можете находиться? Ты не знаешь? Нет, не, не знаешь, судя по всему. Тоже нет никого, господи боже мой. Сейчас поищу и вернусь. Короче, решил не париться, купил у Сидора, все нормально. Все нормально, вот сейчас... Сейчас сжахнем вот эту штуковину использовать. Все. Главное, по пути до этого самого нигде не, не ковыхнуться, не ковырнуться. И добежать долечь спать спокойно. Со спокойной, так сказать, душой. Так, у нас сейчас полночь, ну До 7 утра и спим, господи, что, проблема, что ли? Сейчас нормально все будет. Сейчас может. Сейчас выспимся, как положено, как здоровый вот этот половозрелый мужчина-сталкер. Пойдем себе uh, двигаться уперот, А здесь что? Так, напиться? Не-не-не, я таким не занимаюсь, пошел в баню. Так, найди бродячего торговца, да сейчас найдем. Сейчас найдем, уже утро, он должен быть на месте, я надеюсь, по крайней мере, на это. Так, что у нас там по весу? Общий вес 20... А, подожди, почему я а, Сидорова не продал все лишнее? Все, что лишнее. Все, что лишнее, чтобы бежалось быстрее и удобнее было. И лицо Привет, было бы здоровее Там по цвету, по всем прочим вещам Так, разряжаем все, разряжаем О, 100 патрон 100 патрон, это тебе не 20 патрон Это значительно больше, в 5 раз А, я затупил, потому что он дышать странно начал Думаю, типа, а что, что, что началось? А ничего не началось Просто он устал меня, понимаешь? Устал наш товарищ масон Масон э, долго сидел на одном месте Побухивал вот, и теперь устал Вернее, устает чаще, чем положено В смысле, а, так там Я не понял сначала А сейчас как понял, обосраться Что произошло Так, понятно, все это выкидываем Это продаем за 746 рублевских Так, патроны к калашникову есть? Нету А вот этим вот штуковинам есть То есть пока что мы, наверное, калаш сложим сюда Возьмем какую-нибудь из вот этих Которая помощней, поздоровей Почем патрон? 312 за 50 штук Ну давай 50 возьмем 50 возьмем, будет нормально ну, Все, все, давай, Сидорыч, еще увидимся Хорошо. Сейчас лишнее просто тогда в ящик сбросим Нормально будет Нормально будет норм... Ну, типа, нормально делай, нормально будет И вот в этом все в духе О, волк проебался Я заметил А, он в подвал ушел, дождь, видимо из-за дождя решил, что нехер вот это по улице шароебится, и пойду-ка посижу в подвале. М -м, так, пистолет поцелее оставляем, М -м, на всякий случай, мало ли, пригодится. Так, вот это тоже выкидываем, потому что не пригодится. Все, все, мы готовы к вылазке, абсолютно на все процентов но пожрать есть что? Пожрать нечего, блин. Очень быстро наш масон начинает голодать. Прогол... Проголодавывается. Ой, не нравится мне это все, знаешь ли. О, колбаса и батоны, которые... Батоны будешь батонами питаться тогда. 24 рубля вместо сотки. Слышишь? Да, все, все, все. Свободен. Вот теперь я выдвигаюсь в сторону, наконец-то, уже перевалочного пункта. Так что как вернусь, так вернусь. Но ну, мы почти пришли к бродячему торговцу. Достаточно прикольное решение, если они действительно тут как-то нормально реализуют. Да блин, японский вот этот вот... А, 5 пятно радиаций. Да, да почему ты, собака сутулая, постоянно устаешь-то? Я не понимаю этого. Так, что у тебя есть? Так, ты живой? Да, вроде живой. Эй, еба ты танкист. Тан танкист, я угадал, здрав будет сталкер, я танкист, торговлю веду по зоне, продаю здешнюю, за дешево покупаю, в общем покупаю, да-да-да, знаем мы этих, а может ищешь что, можешь подсказать, у меня товар самый разный бывает, ищу винтовку Ил-86, что скажешь, оружие редкое, достать трудно, но можно, да, Но только на заказ. А подобные прецеденты были в твоей практике, кому последнему продал винтовку? Э, не, я не могу так сказать. Сам понимаешь, конфиденциальность. Однако, если ты доставишь за меня один груз, сообщу тебе имя покупателя. Э, смешно, честное слово, мне надоело тащить этот ящик тяжелый, елы-палы, соглашайся, а я тебе скидочку сделаю. Но, похоже, ты мне выбора действительно не оставил, уважаемый танкист. Интересно, он в танке играет или нет? Так, вот и хорошо, клиент ждет тяны на, на АТП, приду пи пиржу его. Кстати, те в последнее время не подавая, продавали, случаем, такие вещички. Комбинезон с замкнутой системой дыхания, автомат СГИ модифицированный. В смысле Да подожди? Ого, богатый набор, нет, не было, но постой, есть в темной долине какой-то торгаш, который так именно такой экипировкой, и что странно, по дешевке отдает. Как звать его, не знаю, но сидит он на ферме. О, спасибо. Так, выяснить а, имя покупателя Ил-86. Еще увидимся. Ну, увидимся, да. Так. Так, возмещение ущерба найти торговц. Подожди, мне сначала надо слить, сбагрить груз клиенту. На, подожди, АТП, АТП же что где-то рядом, не? Та-та-ра-та-та. -та -та -та. Опять, а, а... Об, об, обзаразился весь. Три... Живой, живой, молодец. Жив цел орел. Сейчас долечу до этого самого, посмотрим, что там дальше. Все, мы прибежали, сейчас разберемся. Мне бы тут, конечно, вот это из ящика оружия, там автоматик какой-нибудь свеженький, было бы неплохо. О! Стой, не да я как я бы... Нахуй, Чего? Расправиться с бандитами? А я-то тут причем? Я тут не при... не виноватая я Они сами пришли Пи... Знаешь куда? В смысле? Ты что, придурочный? Не перезарядил винтовку? Так, трое, трое Так, есть, я аккуратен Я мощен, я стабилен Так, тихонько, тихонько Да, да, да, да, да, все, давай вот это вот Не кривляемся Собираем Патроны, колбасу, батоны Вот это вот все собираем Потому что что? Правильно, потому что это может пригодиться Торговать этим вряд ли получится, естественно Но, почему бы, собственно, и не попробовать Патроны патронов я набрал уйму Вагон и тележку На первой локации, как оказалось, эта винтовка вполне себе имеет место быть ну, то есть брони пока ни у кого ни хрена нету, ничего не это самое. Так, тут ничего не упало. Ладно. Ну, пойдем. Здоров, мужик, чё как? Сейчас подожди. Не буду по лестнице ползти, все-таки как-то некультурно вот это. Там буду корячиться, там еще пернутый. Все это услышишь, будешь думать, что я какой-то несуразный. Не-не-не. Я вот аккуратно, целеустремленно выключив фонарь, забрав аптечку, выдвигаюсь э, к тебе. Подожди, тут гранаты еще. Не знаю, зачем нужны, но пускай будут. Раз лежат, значит, могут пригодиться, Спасибо, правильно? Спасибо, что помог управиться с этими уродами. Да не за Думаю, что. Думаю, теперь они надолго забудут сюда дорогу. Естественно, как? Так, шустрый, подожди, шустрый, ну ладно. А, пресс, ага, так, хорошо постреляли, а потух. как же эти бандосы достали. Помню, здесь же они меня в плену держали, когда был совсем еще зеленый и на Сидора работал. Как там уже, да, в общем, груз у тебя, да, забирай. О, спасибо, заглядывал внутрь ящика не, а там стволы масляные. А я тут бизнес маленький имею, оружие на заказ доставляю, не знаю, может ты и был моим клиентом уже. Если нет, ищи мой сайт в сталкерской сети, бей в поиск шустрый, мигом найдешь. И да, танкист уведомил уме... меня насчет твоего вопроса, это он мне... Um, он мне продал винтовку, а я после клиенту ее сбыл. А кто это был? Не знаю, все анонимно ведь. Кто-то зашел на сайт, оплатил покупку, и я доставил оружие в тайника А уж кто его оттуда заберет, мне неизвестно. Вот собака, только зря шел. Погоди, еще не все потеряно, говорит нам шустрый. А у меня остался его айпишник. О, вычисляем по IP, прикольно. Я отправлял ему оповещение о том, что заказ доставлен. Умелый программист сумел бы вычислить по нему КПК-владельца. Ничего просто не бывает. Давай циферки. Угу. Это точно, вот номер. И да, так как ты мне помог, я должен тебя отблагодарить. Поэтому возьми этот пистолет. Это хороший агрегат, специальный на заказ. Но заказ был почему-то отменен. Это ты вовремя. Ну, будь. так, э, так, так. Э. Серый кардинал поговорить с Миклухой но ну, это логично, потому что это пока что Единственный хакер, доступный нам И поговорить со сталкером Мы уже выполнили это прекрасное задание Паш, пошли посмотрим, что на крыше Может там лутнуть, что можно Короче, как буду у Миклухи Я тебе маякну, вернусь, будешь знать Да не за что Тут как бы напоролся случайно На каких-то типов А ничего то это Опа-па Ты что погиб-то? Придурочный, зачем тебе это надо было? Ладно, забираем тогда. Как говорится... Ну, тебе, мужик, это уже без надобности. Опа. Найти торговца возмещения ущерба. Это не то задание, которое нас сейчас интересует. Нам надо переговорить с Миклухантусом. Надеюсь, он еще никуда не свалил. И мы сможем с спокойной душой... А, вот так. Ну-ка. Ну, чуть-чуть ну, похуже, но зато вертикалочка. Вот так поудобнее будет. Так... Оружие спрячь, да спрячь оружие, заколебал Так, где Миклуха? Миклуха здесь, ты на месте еще, тебя не украли еще инопланетяне, не, все нормально Подходи, брат, Скажи, ты мог бы по IP вычислить КПК? Есть. Ну, делает плевое, конечно, мы, будь мы на большой земле, а в зоне с этим проблемы Спутники ведь не летают над зоной, да и все равно сигнал не доходит До этой проклятой земли Сталкерская сеть здесь работает именно потому, что каждый КПК является передатчиком Потому-то и есть и сеть, называется сталкерской. И что ты предлагаешь, есть такой прибор, локатор, простой в сборке, но чрезвычайно эффективный, правда только на малых расстояниях. Принцип таков, если войти в зону работы КПК, как правило это 50 метров, прибор считает его IP адрес и сообщит тебе об этом. Uh, у меня в закромах где-то завалялось нечто подобное по приемлемой цене. Хорошо, я тебя понял. Раздобыть локатор Давай торговля. Это он? Это он? Самодельное радио? Нет, это не то. А микросхема старого приемника. Ага. Чтобы активировать предмет, нужно щелкнуть. Понятно. И сколько стоит? Это дорого. настолько нет? Это что? А лака Локомотив, ты тебе по Слышишь, 6 рублей Ой, ладно Еще увидимся, собака Покинула. сутулая Я уверен, что Там мне придется миллиард всего Потратить, поэтому проще пойти Выполнить там Какие-то пару заданий, так сказать Раздобыть локатор Ага, что пишут на простой, лучше купить уже этот прибор, чем по зоне метную проволоку разыск. Именно правильно, вот это я и говорю Что именно так и должно все это происходить Давай Ч говорят, э, соб... а нет, этого я уже читал Тихонечко Так, что продать, что продать Хабар принес Да отстань, слышишь А фора где? Не интересуются подобными предметами а патроны-то под него, эти самые проходят, прикольно Сколько? А, граната ерунду стоит, ну ладно Подожди. Детектор отклика, у меня такой уже есть, мне не надо, спасибо М -м Так, ну вот этим всем он не, не интересуется Колбасу я и сам, извините, скушаю со спокойной душой Ага, так, а сколько вот это стоит? 625 рублев Ну ладно, продаем, да, продаем на косарь на косарь и не хватает еще рублей 700, где-то ориентировочно. Ну ладно, по 40 рублей за обрез, ты что собака сутулая старая, ты охренел совсем уже тут. Так, ладно, давай еще увидимся. Где бы денег насобирать, где бы денег нас убирать на локотьер. Локотьер. Так. Ага. А, может, я ему эти сбыть смогу, там, текстолит, пикстолит, не, не, не знаю. А если попробовать? Подожди. Алоха. Да, даро, IP. А IP-адрес покупателя 211, ну, понятно. Так, что почем? 65 А Это очень дёшево, знаете ли, этого недостаточно. А, блин, ещё целый косарь нужен, ё... -мо, епонское мое, не твое. Так, как же быть? Что же делать, как же быть? Шпилька. Вот давай, может, попробуем купить рецепт. Так, это снимаем. Купить. Ага, теперь, да, все, еще увидимся. Давай. Сейчас. Посмотрим, что тут. Использовать. Ага, медная проволока, вот это, вот вот это, вот коробка транзисторов, набор инструментов и микросхема. Японский ты бог. Собрать, ага, хер себе собери, как говорится. Так, ну и, и у него... А, подожди, коробка транзисторов, 118 рублев. Это есть, это вот, да, не знаю, нужно или нет. Так, еще увидимся. Позже что нам нужно? Что нам нужно? А, где? Вот это нужно, вот это нужно, вот это нужно и вот это нужно. Хорошо. Это нужно. Это нужно. Вот это нужно. И вот это нужно. Есть. Так, а вот набора инструментов у нас нету, да? Инвентарь. Попробуем еще раз. Собрать не можем Набор инструментов Ладно, сейчас мы разберемся где Где инструменты искать пойдем поспрашиваем Так, мужик Ничего, Нормалек. Да-да-да, прекрасно не зря же я тут, вон, сколько... Пошли где-нибудь у кого-нибудь спра... Сшивать за эти, за инструменты Так еще увидимся С этим не поговорить А может у деда есть Ща проверим, ща проверим. На всякий случай мало ли, еще может быть. Мы все может быть, возможно, у деда все-таки есть инструменты. Так, набор инструментов. Ничего похожего на набор есть инструментов у стоящие. старого не находится. Ну ладно. Что? А. Десять тысяч. Хорошо, тогда снаряжение, экономия проводника. Ага. Понятно, собрать 10 тысяч, а еще увидимся, подожди, а почему я решил Хорошо. нажать со... на этот? Не-не-не, я сейчас, серый кардинал, набор инструментов, набор инструментов. Пойдем полазим по домам, в общем, полажу по домам, может что найду. В общем, ситуация следующая, я не знал, как решить этот прекрасный квест, где искать эти инструменты, Пришлось лезть в гугл, естественно И, собственно, вот что мне предложили Единственный вариант Это закупиться запчастями У Танкиста Вот, и, собственно, потом Уже собрать прекрасную Эту вещь Потому что, ну, собственно, вот как-то так Иначе, походу, никак Так, давай продадим у, тебя... у тебя гранаты дороже продаются Это неплохо, лап, неплохо так, ну эту штуку я тебе не отдам, извини. Так, эта штука нужна. А, так, лупару. Лупару, наверное, я тебе продам все-таки одну. Сколько она стоит? 70 рублей. Ну, явно подороже, чем у деда, но все равно плохонько. Так, так, так. Ну, косарик лишним не будет. Купить, продать, наоборот. Так, все, еще увидимся. Теперь это... Сейчас чем использовать? Ага. Есть, есть, а вот этого 6 медной проволоки. е Все, я тебя понял. Ну, пошли обратно к этому, к миклухе. Я чувствую, что в этой серии вот мы локатор, этот транс, трансглюкатор соберем и вот на этом закончим. Потому что.. Я уже часа полтора, наверное, сижу. Ну, не, не полтора, но в целом достаточно много. А Вот, и большую часть времени приходится исключительно бегать туда-сюда Кстати, кстати о белках Пока искал, собственно, набор инструментов Тут нарыл еще одну дополнительную интересную информацию Так что пойдем сейчас ее проверим Сейчас проверим, проверим, проверим Как говорится, ну если есть возможность, то что бы ею не пользоваться, правильно? По-моему, идеальный вопрос на ответ и тут нема Ну ладно, ну значит в другом месте они где-то заспавнились. И ладно, ничего страшного О, что это за Коробка транзисторов Мне как раз она нужна Не знаю, правда, зачем, чтобы собрать вот эту вот Всю приблуденцию Трансглюкенцию Но как раз идеально Меньше денежков потратим, правильно? Абсолютно в точку Опа, чел Здорово, снайпер С водочкой такой лежит и чё это? Использовать запись первая меня раскрыли, успели даже ранить. Порешлось срочно отступить к этой позиции и шел крюком через тоннель. Эти суеверные придурки не решились последовать за мной. Проклятие. Как же меня вычислили? Ладно, уже не важно. Кое-как остановил кровотечение, но до базы я не дотяну. Придется вызывать начальство и просить эвакуацию. Запись номер вторая. Проверить, поверить не могу, начальство сообщило, что никакого задания на ликвидацию Л Валериана оно не выдавало. Они решили бросить меня, конечно, меня невыгодно вытаскивать, Черт, с ними сам справлюсь. А позже напишу рапорт и прощай, родина, оставившая меня умирать. А недолго мне осталось, чувствую это последние мои слова, жаль так умирать, а так хорошо, а как хорошо сиделась в баре с Электронный счет 20 рублей. Маловато, знаешь ли. Ну ладно. Так, это будет какой-то там квест. Сторонний. Что-то за снайпер такой. У тебя даже винтовки с собой нет. Что, потерял? Ну если потерял, то ладно. Возможно, там, знаешь, погоня еще в чем-то. Погоня, гоня, гоня. Так. Где-то я слышал там еще на элеваторе может быть вот эта вещь штукенция ага и здесь тоже нету но знаешь в другом каком-то месте оно лежит так этого мы уже лутали проверяли бессмысленно абсолютно в общем сейчас дойду да закуплюсь да соберу локатор да на этом и закончим а продолжим уже с поисков в следующей серии Ну, я тебе локатор-то покажу, чтобы ты увидел, какой он красивый, умный, модный, молодежный О, так что не беспокойся, все будет Если ты не понял, э -э -э, ситуация сложилась таким чудесным образом, что у нашего прекрасного радиолюбителями клухи не хватает всех инструментов, чтобы, они а, этих запчастей, чтобы собрать в кучу локатор, понимаешь, вот никак, никак не хватает, поэтому сейчас начинаем э, упсиленность шариться по краю, по окруженностям, по округе, не собирать запчасти, ну вот, естественно, как только соберу, вернусь, Заодно находим инструменты для грубой работы. Вот заметил, вот здесь, вот, вот тут. террин это как бы ОТП. ОТП, присаживайся. Оп, нашел. Нашел, молодец. Нашел, молодец, папа, молодец. Случайным образом нашел инструменты для калибровки. Вот находились они, вот собственно, вот здесь. Это э, за железнодорожным перевалом, по, напротив базы, вот это вот. А, напротив свинофермы, вот, если ты не понял. Не знаю. А есть ли тут дополнительные локации, где может заспауниться эта вся история? Но, судя по тому, что написано было в видосе, который я смотрел, они там есть. Но мне повезло, оно вот заспаунилось у меня вот здесь. А, собственно, вот как-то так, да. Пойду искать дальше. Мне еще не хватает а, этого самого, как он называется, так. Локатор использовать. Так. Пять из шести не хватает, а текстолитовой основы где-то нашел, видимо, лишнюю. Короче, медной проволоки мне еще рулона не хватает. Пойду поищу. <туклы> Наконец-то я насобирал запчастей для этой Собирания собр... со вот этого сраного локатора. А, во. <смех> Блин, я уже думал, выбросил эту херню. <смех> так, использовать. Ну все, собираем. Так, вычислить КПК. Мы собрали. КПК дал... В КПК была добавлена заметка. Окей. Да-да-да-да-да-да-да. Угу. Заметки. Вот это когда-нибудь мы обязательно разберемся. Вот. А, естественно, вычислять КПК мы пойдем в следующей серии, потому что надо иметь совесть, эта серия длится уже, наверное, 382 часа приблизительно. Вот, если понравилось лайк, подписка, обязательно проходи по ссылкам в описании, буду тебе очень сильно благодарен, но а, не уверен, если я на, на самом деле на пол, о полном прохождении этой модификации, ну что-то как-то вот много ходьбы вот этой с этой вариативностью началось, не столько ходить, столько вырезать, ну как-то вот прям перебор, мне кажется, но если будут собираться миллиарды лайков, там подписок, просмотров, то естественно я пройду, мне что-то. Жалко, что ли? Ну, господи, бру. мне ж конечно, не жалко, но нужно и со, со стороны зрителя, конечно, старание, поэтому чем больше вот этого всего, тем, конечно же, больше вероятность, что э -э серии по модификации будут выходить. Спасибо еще раз за просмотр, удачи, пока.